Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". Сегодня у меня на обзоре новый инвестиционный проект, в котором можно заработать деньги, либо же потерять деньги. Данный проект может работать день, два, три, десять месяцев, два месяца. Никто об этом не знает. На YouTube я посмотрел, данный проект работает уже две недели вроде бы платят и в этом видео я это все проверю буду инвестировать сюда 10 долларов на один день прибыль я получу чистой получается 0.5 центов проверю на платежеспособность кому это все интересно смотрите видео до конца и за все свои действия если вдруг вы надумаете сюда инвестировать вы отвечаете за свои деньги сами я лишь показываю и рассказываю где я зарабатываю и где можно заработать в интернете также я данный сайт проверил вот на вот таком вот сайте когда куплен домен домен вот куплен получается 31 числа 8 месяца и аж до 31 числа 8 месяца 23 года он действительно ну это еще ничего не означает. Проверим данный сайт на платежеспособность. Посмотрим, какой здесь вообще заработок, как здесь можно зарабатывать, ну и так далее. Кому это все интересно, приступаем к регистрации. Переходим по ссылке. Вводим сюда электронную почту, пароль и подтверждаем свой пароль. И нажимаем зарегистрироваться. Все, вы попадаете в вот такой вот кабинет. Здесь есть бонусы за посещение. Вот, три дня посетили данный сайт, получили бонусом 0,4 цента для вывода денег. Посетили сайт семь дней, получили бонусом 0,6 центов. Посетили сайт 15 дней, получили бонусом 1 доллар. Ну и так далее. Я уже снимал на подобные проекты на своем YouTube-канале. Вот он, легкие 0,5 центов, все платится, все нормально. Вот у меня новый сейчас проект, давайте перейдем в мой аккаунт, здесь у вас будет партнерская программа, она здесь на три уровня, первый уровень 10%, второй уровень 5% и третий уровень 2%. Здесь будет ваша партнерская ссылка, Копируйте ее, раздаете друзьям, знакомым и будете зарабатывать на партнерской программе. Здесь будут ваши инвестиции. Ну и так далее. Давайте сейчас сделаем депозит. Посмотрим, какие здесь есть инвестиционные планы. Есть здесь на один день. Давайте вот так вот посмотрим на один день. И заработок в день будет 0,5 центов. Можно инвестировать от 10 долларов до вот количества какое огромное вот так вот давай посмотрим второй инвестиционный план у нас от 50 долларов получается на 3 дня и ежедневный заработок будет 3 доллара третий инвестиционный план уже идет от 100 долларов ежедневный доход 8 долларов и получается на 7 дней и самый вот казино на 30 дней 300 долларов ежедневная прибыль у нас 45 долларов и 30 дней вы будете снимать по 45 долларов ну и так далее давайте проверим данный сайт на платежеспособность нажимаем кнопочку здесь депозит выбираю здесь usdt trc20 копирую данный кошелек буду пополнять строну линка на 10 долларов выбираю здесь Доллары вставляю кошелек нажимаю здесь Next 10 долларов. Нажимаю Send sign и Don. Инвестицию я успешно сделал. Минус 10 долларов. Итак, возвращаюсь назад в мой кабинет. Вот моя инвестиция: 10 долларов зачислились мне на баланс. И теперь я могу здесь инвестировать. Перехожу вот Инвест и здесь выбираю первый тарифный план 10 долларов нажимаю здесь Инвест 10 долларов и инвестировать. Итак, моя инвестиция успешно создана, вот она и через один день я смогу сюда зайти и вывести свои деньги. Итак, пройдет один день, я продолжу данное видео. Итак, прошло 24 часа. Продолжаю данное видео. Видим на балансе у меня 10 с половиной долларов. Если мы посмотрим мои транзакции, 10 долларов я инвестировал, 10 долларов мне вернули и прибыль получилась за день с депозита 10 долларов 0,5 долларов. И теперь я хочу вывести всю сумму 10 с половиной долларов. Нажимаю кнопочку вывести. Здесь нас просят придумать пароль для транзакции и здесь пишется впишите шестизначный номер то есть нам нужно вписать 6 цифр и здесь подтвердить эти шесть цифр и нажать кнопку сохранить чтобы выводить свои деньги это будет пароль для вывода денег итак я придумал пароль из шести цифр и нажимаю кнопочку сохранить итак все успешно пароль для вывода денег мы придумали теперь нам нужно вписать свой адрес кошелька куда мы будем выводить свои деньги нажимаем вот плюс целост далее нажимаем вот на плюсик и сюда вписываем Кошелек для вывода денег USDT TRC20. Я вписываю в свой кошелек Strong-Link. Вот он. Копирую, вставляю. Здесь ставлю галочку Запомнить мой кошелек и нажимаю Save. Итак, кошелек успешно сохранен. Возвращаюсь назад. Нажимаю вот на кошелек. Сюда мне нужно вписать транзакционный пароль. А сюда сумму, которую я хочу, хочу вывести из данного проекта. И здесь минимальная сумма для вывода это 10 долларов. И нажимаю кнопочку Submit. Итак, все успешно. Обновим страничку. Итак, транзакционная деталь. Вот, минус 10 с половиной долларов. Так, давайте назад. Так, открываю свой кошелек, иду назад здесь, Итак, так пока еще здесь нету ничего, подожду немного времени. Ага, вот она выплата, плюс 10 долларов 51 цент, все платится инстантом, проект данный платит. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока!